Чтобы записаться на прием к Александру Михайловичу Горовому, нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, как за 30 секунд избавиться навсегда от зависимости от капель в нос. Пожалуйста, оставайтесь с нами до конца, чтобы не пропустить самое важное. Мы часто заходим в аптеку, и первым, что нам предлагает провизор, это при заложенности носа, это сосудосуживающие капли. Да, они эффективны на какое-то время, но… При использовании их больше 70 дней возникает уже необходимость их капать даже без симптомов простуды. Многие пациенты, обращающиеся ко мне, пользуются каплями больше года, а есть пациенты, которые пользуются каплями и 10, и 15 лет. Криотерапии нижних носовых раковин помогает избавить вас от этой проблемы. Процедура занимает от 30 секунд до 2 минут, но это позволяет вам навсегда избавиться от такой проблемы, как Нафтизиновая зависимость. Но в целом эта проблема называется лазомоторный ринит. Задача Криотерапия – это уменьшить объем ткани в носовой полости и дать вам возможность дышать. Этот метод стоит в одном ряду по эффективности с такими достаточно известными методиками – лазерное воздействие и радиоволновое воздействие. Но метод совершенно безболезнен, он не вызывает ожогов в носовой полости и не вызывает рубцевание ткани, что происходит после воздействия вышеперечисленных методов. Слизистая сохраняется, но она уменьшается в объеме, и это позволяет вам дышать. В чем суть метода криотерапии носовых раковин? Аппликаторы, которые охлаждаются до минус 196 градусов, прикладываются в воспаленные ткани, и холод передается на эту ткань. В результате происходит замораживание этой ткани, и через 2-3 дня ткань благополучно отторгается, тем самым освобождая огромное пространство для воздуха, который необходим так пациенту. Желание пользоваться каплями не возникает, пациент чувствует свободное носовое дыхание и получает результат от этой процедуры. У меня накоплен огромный опыт криотерапевтического лечения вазомоторного ринита. Если вы хотите качественно получать эту услугу, обращайтесь ко мне.